Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня хочу вам обозрить горелочку необычную для сауна на газу. Вот тут немножко врялся я с ней. Вот она такая. Под типа глусь он говорил с я с ней часа сейчас вы не он перегревается проблема была в тяге не было тяги не было делать этот фиксатор вапно этот тяг сжимаешь. Отличный, отличный, отличный. вот сама топка топка небольшая. с той стороны Покажу. вот сама печка сзади стоит как раз вот наша любимая горелка с камеры уходящих газа вверх, нагревая, сами кирпичи. И заслоночка обязательно должна стоять. Конечно, вот немножко уходящими газами. Химний дожог есть небольшой. Он регулируется. Планирую поставить на ту горелку контроль факела, вывести температуру сюда, в сауну уже, чтобы горелка включалась подключалась в зависимости от температуры. Ну и, соответственно, режим подобрать. Соотношение газ-воздух.